Мы в Плёсе, одном из самых маленьких городов нашей страны. Его вот уже 10 лет пытаются сделать аналогом Лазурного берега, местом для богачей и той самой уточки, чей домик так запомнился каждому из нас. По федеральной программе на благоустройство города выделяются огромные деньги. Если их просто раздать жителям Плёса, каждый станет миллионером. До таких бюджетов даже Москве далеко. Правда, люди до сих пор жалуются, что у них нет канализации. Единственная баня закрыта. Вместо новой уже третий год одни обещания. А пляж, на который по той самой программе потратили около 40 миллионов рублей, этим летом снова переделывали за очередные миллионы. Разбираться с этим бардаком и отстаивать интересы горожан должны местные депутаты. Но возглавляет совет плесских депутатов Тимирбулат Каримов, член совета директоров русской медной компании, более известный как Зять Сечина. И он не делает для обычных плесян ровным счетом ничего. А еще у него есть интересная декларация. Интересна она еще и тем, что ее нигде нет. Вот на сайте города есть специальный раздел, куда их выкладывают. Ищем данные за 2018 год. Вот декларация городской администрации. Вот директоров МУПов. Но декларации депутатов тут нет. Как же так? Мы обратились в прокуратуру. Однако их ответ нас удивил. В том, что декларации нет в общем доступе, никто не виноват. А их появление, то есть исполнение федерального закона, надзорный орган обеспечить не способен. Оказывается, еще со времен принятия Федерального закона о противодействии коррупции в 2008 году в Плевском поселении так и не приняли никакого муниципального документа, обязывающего кого-нибудь конкретного публиковать эти декларации. Ответственного нет, наказать некого. У прокуратуры для разрешения подобных ситуаций есть отличный инструмент направить представление об устранении преград к исполнению федерального закона. Исполнять такое предписание должны безотлагательно и в короткий срок. Но вместо него скромные прокуроры по мотивам нашего обращения направили лишь предложение принять недостающий документ. Оно ни к чему не обязывает и отклонить его депутатам не составит никакого труда. Получается, действия прокуроров не гарантируют восстановление законности. Отдельно хочется отметить профессионализм надзорного органа, который все эти годы делал вид, что не замечает, что декларации не публикуются, а закон нарушается. Ну и вообще, в аппарате Плеского совета депутатов работает всего один человек, а значит назначить ответственного за публикацию чистая формальность. Там просто больше нет других сотрудников. Федеральный закон должен исполняться всеми, но, как мы видим, кроме зятя Сечина. В такой ситуации считаем общественно важной задачей донести до людей хотя бы часть информации, которая должна содержаться в так и не опубликованной декларации главы Совета депутатов. В Совет Каримов был избран в 2015 году. За год до этого он приобрел в Плёсе 4 земельных участка. В 2016 было куплено еще три дома и столько же в 2018. -м. В одном только Плёсе у семьи Тимирбулата Каримова как минимум 10 домов, и большинство из них хорошо видны с этой знакомой каждому туристу видовой точки. Практически вся улица Спуск горы Свободы записана на Ингу Каримову, дочь Игоря Сечина. Хотите оценить, сколько это примерно стоит? Вот, например, дом в 47 квадратных метров на 12 сотках, выставлен на продажу за 11 миллионов рублей. В прошлом году самый большой дом, строившийся прямо на горе, был разобран, но на его месте появились две беседки с, наверное, лучшим видом на плес. А чтобы по пути от дома к дому не пришлось карабкаться по необустроенному историческому спуску из булыжников, в котором вынуждены идти туристы и обычные жители, Тимрабулат Олегович сделал себе отдельную удобную лестницу с верхних участков на нижние. Все понимают, что у миллиардеров много имущества, огромный доход. Для чего это скрывать от своих избирателей? Почему на семьи и друзей Путина законы не распространяются? Все должны знать, и наши партнеры, и внутри страны. Мы все сами должны понимать и знать, что вне зависимости от служебного положения, кого бы то ни было, закон будет применяться одинаково ко всем. Мы требуем исполнения закона о противодействии коррупции. И публикации сведений доходов плеских депутатов за этот и все пропущенные года. В противном случае Тимирбулат Каримов должен уйти в отставку.